Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу сделать блиц-ответы на те вопросы, которые оставили под постом заявки на видео во вкладке «Сообщество». Сейчас я быстренько пролечу. На некоторые я все-таки буду снимать отдельные, более подробные видео. И если вам что-то будет в коротких ответах непонятно, пишите уже развернутый вопрос, что конкретно вас интересует. Потому что для меня важно не тот вопрос «Сними видео про крыши» это для меня не вопрос или там про фундамент, тоже не вопрос. это слишком обобщенные темы, то есть узко специализируйте загоняйте вопрос в узкое понятие, чтобы было понятно о чем идет речь. Давайте начнем может быть в виде блица ссылка на строительные коды финов, такие с которыми работаете вы актуально заранее спасибо. здесь ну, сейчас так скажем особо не обижайтесь на меня. Я вам скажу так, что вот нафига вы лезете не в свое дело. Мне вообще строительные какие-то СНИПы, еще что-то, и еще что-то. Финны работают по Еврокоду. Если хотите, ищите и находите самостоятельно. Все, что мы делаем, это отличается от вас. В первую очередь, законами. Мы здесь, я не имею права без соответствующего образования. Не проектировать, не конструировать, не быть инженером, не еще кем-то быть. Все. Для меня это очень просто и как бы черным по белому написано. Если ты хочешь быть проектировщиком, инженером, конструктором, пожалуйста, есть соответствующие вузы. Ты потратишь 5 лет на образование, на обучение. У тебя еще должно быть при этом э, талант к скажем, высокому, ты должен сочетать, уметь цвета, пропорции понимать, хорошо рисовать. У тебя должен мозг определенным образом работать. Это даже не просто... Просто не каждый туда сможет поступить, помимо всего. Потом, после этих пяти лет, человек получает диплом, диплом пускай там инженера, проектировщика, конструктора. И вы думаете, что он может открыть свою контору? Он, я проектировщик с два он кто? Он просто человек, который только лишь закончил высшее заведение. Не более того. Он идет куда? Устраивается кому-то на работу, под кого-то. Устраивается и еще лет пять работает. Тогда под контролем. То есть он не несет первично самостоятельную оценку чего-либо. Его работу проверяют. Он под контролем. И сам по себе этот человек, молодой специалист, он не имеет, ну, скажем, ответственность, у него ограничена. Она все-таки лежит на том человеке, который стоит выше него. Там главный инженер, главный конструктор, главный проектировщик и так далее. Но вам почему-то нужно вот всем, дай там коды, дай там это. Мне вообще по барабану. Какие коды? Инженеры считают, нагрузки, там, конструкторы и так далее. Архитектор делает, красоту наводит. Все это совмещает. Каждый занимается своим делом. Я вам скажу так, что чем дольше ты занимаешься одним и тем же, тем лучше ты становишься специалистом, потому что твой жизненный опыт очень долгий. И ты понимаешь разницу, если ты еще и анализируешь, там, ну как бы не просто выполняешь тупо свою работу, а которая тебе нравится, приносит доход, и ты любишь ее то, пожалуйста, да, ну не думайте, что вы там по каким-то кодам, что, у вас есть СНИПы, пожалуйста, изучайте, СНИП, он более надежный, чем Еврокод, Еврокод он слабый. Если вы хотите стать архитектором, ну так соответствующие вузы поступайте, и учитесь, и тратьте на это время, это 10 лет пройдет, чтобы вы что-то могли делать, сказать, что вот я. А на данном этапе вы просто человек, который мчитесь, большинство из вас, мучиться вот как по мне, через болото и по кочечкам, с кочки на кочку, прыг, прыг, прыг, а тут я вот перепрыгнул через две кочки, а тут и через три, да, фигак промахнулся по самой, не улыбайся, залетел, и потом начинается хвататься за все, за каждую там тростинку, травинку, а помоги, а как сделать здесь это, а как сделать здесь это, для меня это все уже противный этап, ты уже... В болоте ты изначально, когда ты отказался от услуг проектировщика, ты уже наступил на это болото. Вопрос, когда ты провалишься, это во-первых, и насколько глубоко ты в этом болоте окажешься. И сможешь ли ты вообще как-то... Потом это получается, ты выбираешься, да, ну и в лучшем случае, если ты даже выберешься из этого болота, тебе кто-то поможет, где-то как-то подскажет, то ты весь в этом и останешься. То есть это путь, который самый неправильный. Для меня все те, кто ходит и говорит о том, что да проект не нужен или еще что-то такое, для меня это вот все, уже люди в другой категории. Они, как бы, грубо говоря, со мной не в одном паровозике. То есть как? Если кто-то идет проверять чью-то работу, да, вот я смотрю, на Ютубе проверки делают люди. И выясняется так, вот я, я скажу только же свое мнение, как я на это вижу и как я к этому отношусь. Человек приходит проверять, его там позвали, какой-то каркасный дом, да неважно какой, неважно какой. И бац, нет документов, нет проекта. Все, для меня виноват заказчик. Вот сам заказчик виноват. И нечего там проверять, потому что что там проверять? Там можно констатировать просто факт. Здесь... И предполагать в, в таком, скажем, в предположении. Потому что, чтобы сравнивать, нужно сравнивать проект. Если взять проект, и вот проектировщик сделал то-то, конструктор посчитал то-то, если человек опытный, я считаю вообще, кто может заниматься проверкой? То есть это уже эксперты, критики. То есть это человек с огромным опытом, который... Все прошел эти стадии, он понимает все от начала и до конца и сможет адекватно, в цифрках и так далее, что вот здесь нагрузка посчитана неправильно, тут это, то-то, то-то, то-то, надо было сделать так-то, так-то. Вот тут будет такая-то, такая-то проблема. Но в соответствии с бумагами. А просто так, что если заказчик, неважно, заказчику сказали, там что да не надо тебе проект, мы так сделаем. Все равно заказчик в данном случае. Лицо обманутое хулиганом. А как бы как по-другому? Если ты повелся на этом, твоя корыстная цель была сэкономить денег. И тут принципы простые. Скупой платит дважды, глупый трижды. Вот и все. Что? Если вот говорить по мне, все те, кто хотят оценивать, нечего, они, они сами никакого права оценивать не имеют. Никакого. Вот и все. А если там нет никаких документов, проектной документации, то ну, это просто походили, поболтали. И это вот так вот. И как для меня это все. Но сказать, вот, что здесь неправильно сделали, потому что строители делали, как умели. Заказчик не захотел, либо его приболтали от проекта. Но чаще всего заказчик никогда не признается, что он не захотел делать проект. Потому что это стоит денег. То в наших случаях, этот шанс лишен возможности. Без проекта ты не получишь ни разрешения на строительство, ни еще чего. Ты дальше уже никуда не можешь идти. То есть неважно, сколько лет ты работаешь, что ты умеешь, что ты знаешь, вообще всем по барабану, какими ты там калькуляторами с интернета пользуешься. Ты кто, кто потом будет отвечать за твои как бы, проблемы, когда люди погибнут? Калькулятор, который кто-то там выставил в интернете, вот это как бы здесь просто на законном, законодательном уровне государству нужно об этом думать. И вот именно, как бы это хреново не прозвучало, но порядок у вас начнется именно с того, когда вас ограничат, скажем так, делать, допускать самостоятельные ошибки, то есть банальные ошибки. Когда вас ограничат, без проекта нельзя строить. Все. У вас сократится количество строек, но увеличится качество. То, что вы не обращаетесь к проектировщикам, это на самом деле такая же огромная проблема. У вас замкнутый круг получается. Вы не делитесь информацией. То, что человек, как там русская пословица, да, получается уже такая. Первый дом построй сломай, второй дом построй продай, третий дом построй живи. То есть вот в принципе, ну где здесь логика и где здесь вообще ну здравый смысл? Для, скажем, развития каких-либо технологий Или страна двинулась в другом направлении Если вы не пользуетесь услугами специалистов Хрена вы себе не шьете джинсы Так это что тут вообще вот По простому, по большому счету Штаны себе шить несложно. Возьмите, да и сшите Выкройку сделайте Так сколько вы попортите материала Что у вас получится Вы потом в этом выйдете и будете говорить, что я это построил Я еду вот по России, когда Ну капец, вот красота, блин как вот в старых русских добрых сказках «Избушки на курьих ног, ножках». Вот по-другому ну никак не назовешь. Где у вас стиль архитектуры? Как он у вас появится, если вы не доверяете специалистам, тем людям, которые разбираются в этом и понимают? А вы хотите сами, вы сами хотите рассчитать, вы, вы просто хотите обмануть сами себя, но у вас это не получается. И никогда у вас это не получится. Если в наших вариантах люди занимаются каждый своим делом, и проектировщики допускают свои ошибки и так далее, что-то модное появляется, новые тренды делают, то кровлю там такую, да, сейчас вот давай такую сделаем, давай, сделали. Потом выясняется, с протяжении какого-то времени эксплуатации, выясняется какая-то, а вот здесь проблема такая появилась. Ага, новая задача, нужно ее решить. То есть они решают, а если это... Дядя Вася сделал, дядя Петя и тетя Надя. Каждый живет со своими проблемами, каждый ни хрена не понимает изначально, ни хрена не понимает и в конце, и никто этот опыт не перенимает. Научиться невозможно. То есть есть какая-то там, сколько-то там, тысяч часов нужно, чтобы стать специалистом, чтобы вот научиться чему-то нужно пять лет отработать. А у вас я вижу вот, ну, что чаще всего. Это люди, которые я построил себе каркасный дом, и теперь я офигенный специалист. Я вас научу, как нужно строить. Фу, блин, ну, что вот, что я-то могу сказать? Мое мнение такое. Научитесь доверять именно тем людям, которые занимаются. Будут они делать ошибки, но чем больше они будут работать в этой отрасли, все будет становиться лучше. Поймите, вы берете, и вот я зачастую читаю такие вещи, мне пишут, а ты там пришли, а ты дай проект, я поэтому не даю проект, потому что вы берете это как руководство, и вы думаете, что вы правы, вы даже близко не понимаете, о чем идет речь, а потом его начинаете оптимизировать, а вы, вы умнее себя считаете, чем проектировщик, инженер, конструктор, у вас больше знания, опыта, почему он тут это сделал, а там это. В этом о половине вещах даже не подозреваете, о чем должен знать проектировщик, архитектор, конструктор и так далее, то есть специальные люди. Я выполняю плотницкие работы, и мне хватает своих занятий. Я для себя никогда не возьмусь строить без проекта, не потому что я не знаю, а потому что мне некогда нафиг заниматься этой ерундой. Это любое строительство без проекта – это долгострой. Я это проходил, я это знаю. И поэтому здесь люди, когда даже э, вот последние там какие-то времена были, когда я делал что-то еще ну, по частным таким заказам, люди, когда начинают, муж с женой не могут договориться между собой, одному нравится одно, другое другое. То есть они начинают спорить, то все, для меня это развернулся и ушел. Стопроцентный долгострой. Стопроцентный. А и тут без проекта дом построить. И там начинается, а как мы будем делать вот это? А как мы будем делать вот это? А я сделал, блин, Сергей, помоги, а как сделать пароизоляцию? Я хочу оставить видовые балки, там, стропильные затяжки. Это нужно было изначально думать, это нужно было вопрос задавать именно проектировщику, как это будет сделать, как это лучше сделать. Он найдет и подскажет, как это правильно сделать, какие есть вариации, и сможет обосновать это. А не просто вы хотите. То, что вы хотите, вот я не считаю вообще, моя позиция немножко... Такая, скажем, я не считаю, что заказчик прав. Вот у меня нет такого. Если для меня заказчик говорит: "Да сделай ты мне вот это подешевле", но это будет идти в разрез э, с каким то скажем, конструктивными там э, принципами строительства и так далее, то это сразу нет. Меня это не интересует. Если ты, как бы, э, понимаете, есть такие ситуации. Звонок, дама, говорит. Ой, здравствуйте, мне нужно сделать. Тут -то все 5-10, у меня там что-то там не получилось. Ой, у меня здесь все по-простому. Вот все по-простому. Дом, стенка, в общем. 16 метров длиной. Прямая стена. И 9 метров высотой. Мне нужно только лишь по-простому. От штукатурить и покрасить. Все, там ничего сложного нет. Да? Вот как люди думают. Вот напишите, кто, кто с этим сталкивается, что он видит в этом. То есть отштукатурить стенку, которая длиной 16 и высотой 9, в которой наверху будут стоять светильники, и кто за это возьмется. Она мне потом перезванивает. Я сказал, что ну, я поищу таких специалистов. Я как бы не знаю, конечно. Да там нет ничего, там, там все просто. Там ой Ой, ой. И вот я скажу так, что... Тот, кто не понимает, о чем идет речь, тот и иск... да конечно, в принципе, что-то поштукатурить, пошпаклевать, да и покрасить. И все. Работа-то простая. И ничего особенного, ничего сложного. Я, в общем, поискал, позвонил всем своим знакомым, кто к этому делу относится. Все, как бы, грубо говоря, ласково передали ей привет. И самые наилучшие пожелания. То есть я и как бы так и сказал. До свидания. У вас все по простому, блин, возьмите шпателечек да и вперед вам. Тут очень все очень легко. Посмотрите два видеоролика и этого вам будет достаточно. Вот и все. Поэтому только к специалистам. И не более того, для меня я считаю, половина информации, которая вас волнует, она меня вообще не волнует, даже в принципе. Для... Кто такой плотник вообще? Да? Вот напишите, кто такой плотник. Это интересная тема для видео. Я иногда сам себе задаю вопрос, что должен быть, что каким должен быть этот человек, что он должен уметь и какие его там знания, возможности, что, что чего и как. То есть я не всегда могу как бы, найти правильные ответы для этого вопроса. То есть это, на мой взгляд, достаточно сложный какой-то такой вопрос. В двух словах это грузчик, блин, с хорошими знаниями и опытом. Вот в двух словах. Но эту тему нужно будет вот как-то развить. Это вот кто мне сможет в этом помочь, пожалуйста, помогайте. А я Считаю, что плотник должен знать, какой крепеж можно использовать, какой нельзя использовать, для чего, там, какие длинные, какие принципы. То есть он должен знать помимо вот этих всех проектов дофигища. А то, что здесь в проекте, вы там дайте мне проект, я сам разберусь. Во-первых, кто давно смотрит канал, даже такие вопросы задавать не нужно. Во-вторых, кто хочет его купить, вы должны понимать, что это будет стоить 3-4 тысячи архитектуры. А если полный, там, со всеми делами, то это будет 8-10 тысяч евро. То есть вопрос изначально, вы хотите такой проект получить? А? Наверное, нет. Я думаю, что большинство на этом и закончит. А потом вы еще начнете, а я вот здесь соптимизирую, а я вот тут вот это заменю на то. А что вы там меняете? Вы получается делаете... У ШП на песке, а там должен быть дренаж. А песок каким образом к дренажу относится, если он капиллярно поднимает воду? Он вам снизу может поднять воду. И только щебень он не позволяет капиллярному переносу. Для этого и ставится щебень. Плюс вентиляция есть, щебень он вентилирует. Помимо того, что там быстро у вас какое-то количество воды набралось по дренажу, то есть там тоже нужно разбираться. Можно и воду также под дом загнать. То есть Эти все системы инженерные. Это отдельные системы, которые, в которых нужно разбираться, разбираться, еще раз разбираться. Если вы хотите сравнивать себя как человека вообще вот с таким знанием, да, которое просто есть офигенное желание построить дом. Я понимаю, что вы сейчас будете негодовать и писать там всякую гадость. Маты не используйте ни в коем случае, потому что нафиг баню и даже... Блин, разговаривать не буду. Смысл? Я понимаю, это неприятно. Но это правда. Вот кто готов осознать? То есть я нормально отношусь к тому, что мои знания ограничены. И это правильно. Я считаю, это правильно. Я не лезу нафиг мне в свое дело. Если мне нужно будет проектировать, я буду строить дом, я закажу проект у проектировщика. Если мне нужно будет делать там электрику, я также электрический проект закажу у проектировщика. Если нужно, чтобы сделали замеры и так далее, там, монтаж, мы зачастую делаем таким образом, что э, знакомые есть, да, делаешь монтаж сам, весь, но подключение счета, допустим, человек приезжает, делает, он смотрит, проверяет, вот так как он ставит подпись, он, во-первых, знает меня, во-вторых... Он будет ставить свою подпись. Он прошел, посмотрел, сделал все замеры, все проверил. Все нормально? Все нормально. И все. Тут просто лишь механический, скажем, монтаж для тех, кто умеет и кто не умеет. Все. Не более того. А не так, что потом вы не знаете, где там у вас что находится. Так что, извиняйте, как-то тут слегка подгорело, я бы так сказал. На этом хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч!